Девочки, всем привет! И в этот солнечный прекрасный день я решила для вас снять видео о том, как я делаю афрокудри. У меня, кстати, на канале еще есть одно видео о волосах, как я делаю крупные локоны без плойки. Если вы еще не смотрели его, обязательно переходите по ссылке. Я вам ее оставлю в инфобоксе или где-то здесь вверху. И в том видео, что я показывала ранее, там на кудряшки уходит целая ночь, чтобы их накрутить. А в этом видео уйдет приблизительно час... И я в основном, если хочу сделать себе такие афрокудри, включаю себе сериальчик, наливаю чай или кофе и сижу себе перед зеркалом, кручу эти локонки. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. И для того, чтобы мы накрутили такие пружинистые афрокудри, нам понадобится всего лишь утюжок, и обычные палочки для суши. Вам понадобится всего лишь одна, потому что вы будете отокрутить себе волосы. И перед тем, как начать, обязательно сбрызните свои волосы термозащитой. Первое, что нам нужно сделать, это разделить наши волосы на три части. На короткие волосы я видела, очень круто получается, даже на корее, на длинные волосы, то есть оно подойдет на любую длину волос ваших, и обязательно повторите, вы об этом не пожалеете. Берем первую прядь, берем нашу палочку, и начинаем, так как здесь более круглая часть, а здесь более квадратная, здесь у нас будет ближе к корням, а здесь кончик. И ложим нашу палочку, и намазываем. Далее прижимаем здесь одним пальчиком, чтобы не распустилось. Берем нашу плойку и аккуратно прижимаем, потому что вы можете обжечься, а это не нужно. Аккуратно прижимаем по волосам. Немножечко так прокручиваем. Чтобы оно взялось везде и у вас кудрашка была такая, так сказать, настоящая от природы. Пару секунд. И аккуратно поднимаем нашу палочку. И у вас получается вот такая вот кудряшка. И также проделываем со всеми волосами. Ребята, как вы видите, я уже, так сказать, перешла на второй уровень, и если вы хотите создать эффект более естественных кудряшек, то вы можете брать разную толщину волос, то есть одну прядь, например, тоненькую, вторую потолще, и они у вас получатся, как будто бы это ваши натуральные кудрявые волосы. И когда накручиваете, как вы видите, я стягиваю волосы, так сказать, в один рядок, но ну, ближе друг к другу, чтобы легче было пройтись плойкой. Ребята, смотрите, получилась вот такая вот структура рыхлая. Кудри очень хорошо держатся. И, как видите, концы немного ровные. Я специально так оставила. Мне так больше нравится. Более идет как под настоящие вьющиеся волосы. Кстати, на фотографиях получается просто супер. И Кто еще не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылку я оставлю внизу. Там очень много красивых фотографий, а также интересной информации. И если, конечно, вы хотите поддержать весь мой труд и оценить его, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, пальчик вверх. Я вас очень сильно всех обожаю за то, кто со мной. И мы с вами уже увидимся в следующем видео. Всем пока!